Я работаю в Гау МФЦ СИЭ. Мои документы предлагают предоставление государственных муниципальных услуг. У нас есть несколько отделений по всей республике, и в городе мы разделяемся на бэк-офис и городские отделения. В связи с этим мы запустили проект Кубок МФЦ. В основном он требуется для для достижения наших целей, это знакомство друг другу, знакомство сотрудников друг с другом. Так как сотрудников у нас более 500 человек, многие не знакомы. И в связи с этим решили запустить такой проект, там, где сотрудники могут участвовать в различных мероприятиях. Это мероприятие могут быть от нас, так и предложены сам, самими сотрудниками. Конкурс проходит э, в стиле Гарри Поттера. У нас всего 14 отделов и также несколько отделений по всей республике. Э, сотрудники и команды по отделам и отделениям набира набирают баллы, в связи с чем в конце года... Э, Команда и сотрудник получает кубок, а также сертификат на определенную сумму в любую организацию, куда они хотят. Это такая мотивация для них. Аудиторию мы разделили как сотрудники городского отделения, сотрудники районных отделений и бэк-офис. Сотрудники городского отделения это в основном молодые люди, поступившие к нам после университета с высшим образованием. Сотрудники районных отделений это уже чуть постарше люди будут. А бэк-офис это вот в основном средний возраст 35 лет. И друг с другом они никак не взаимодействуют практически, кроме бэк-офиса с районными отделениями и от административно-управленческого персонала сотрудников сотрудниками районных отделений. Городское, город, сотрудники городских отделений не знакомы с районными и также с бэк-офисом. Поэтому цель мероприятия это Именно вот сплочение. У нас сейчас скоро собирается стратегическая сессия на команду образования. Каналы и инструменты. Основной канал это у нас Outlook, корпоративная почта. Она есть у всех, где мы скидываем информацию по всем мероприятиям. Также там скидывают по рабочим моментам, то есть предоставление услуг. Вконтакте для нас это вспомогательный инструмент, туда мы загружаем фотографии. Телеграм мы сейчас в связи со сложившейся сложившей ситуацией, мы переходим на телеграм. Туда в основном тихонечко. И есть у нас обмен, это корпоративная память, скажем так, внутри всех рабочих компьютеров. Там имеются все-все видеофайлы. С помощью планерок а, начальники отчитываются по проведенным мероприятиям, по проведенным ситуациям. Так, план мероприятий. А, то есть у нас была разработка и утверждение проекта. Я писала служебную записку на имя руководителя и утверждала бюджет, на какую сумму мы можем предоставить сертификат сотрудникам. Создание рабочей группы. С каждого отдела предоставлялся один сотрудник на утверждение моментов рабочих по, по проекту. Анонс проекта в июне этого года мы его анонсировали и сейчас его ведем. В конце каждого месяца мы выставляем, отправляем по отлугу итоги этих баллов, заработанных сотрудниками. И результат собираемся его озвучить на корпоративном мероприятии, посвященном к Новому году 2023. -го, и подарить сертификация и кубок. Так, план мероприятий. Так, это уже ну, такое вот последовательное, то, что мы проводили. Далее. Анонс мероприятий, то есть какие мероприятия мы э, предлагаем. И тут же есть еще э, мероприятия, которые предлагают сами сотрудники. Далее. Команда проекта ⁇ это вот член экспертного совета, отдел коммуникации, то есть организаторы ⁇ это мы, заместитель руководителя, который отвечает по данной, данному направлению, и рабочая группа ⁇ это представители с каждого, с каждого отдела. Итоги проекта. Собираемся опрос провести среди действующего персонала для понимания, все ли устраивает людей, понравился ли им конкурс и стоит ли проводить в следующем году, потому что мы хотим этот проект на постоянной основе анкетирования увольняющихся сотрудников, узнать причину, в чем проблема в корпоративной культуре или же все-таки деятельности центра мои документы, так как большинство от нас уходят в такие большие организации, как Майтона и Индрайвер. Опросы, опросы те, кто хочет у нас работать в связи с чем, потому что некоторые поступают на работу так, как это интересно, а некоторые для зарплаты, некоторые для деятельности МФЦ. И анализ это посмотреть, сколько количества было, сколько заявленных, сколько участников у нас было. От количества сотрудников, которые у нас работают. Так.